mm -hmm. туда туда туда туда туда чуть левее Ещё? и чуть назад чтобы повыше быть во, во так отлично вот теперь мне нужны ваши э, нежности Чтобы на вас солнышко попадало Так, стойте, обнимайтесь, трогайте друг друга Сильно от него не отстраняйся Не оттягивайся Про шею не забывай Низ к нему и целуй в щеку. Видишь, как тебе тянется, целует в щеку. Наоборот. Повернитесь против часовой чуть-чуть. Против часовой повернитесь немножко. Чтоб солнце попадало. Наоборот. Все, все, все, все, все. Вот, да. Вот, целуешь его. Повернув чуть-чуть голову в сторону солнца, да? вот -во -во, так вот Смотри прям в него, сквозь него. Антон, на меня смотришь, да. Смотришь на него, но чуть-чуть в мою сторону поверни голову. Ты можешь его не видеть так, но сделай вид, что ты смотришь на него. Смотри, чтобы фата не улетела, держишь ее при себе, чтобы руку не было видно сзади. Антон, ж, э, осанка Повернись к ней спиной Обниви, Обними его вот так за корпус Вот так Не-не-не, подмышками Положи голову Да Антон, чуть-чуть сюда, левое плечо во-во-во, отлично. Все, положи голову на него. Отлично. Выше подбородки. Антон, смотришь вниз в ее сторону. Да, во-во-во. Вниз, вниз, вниз. Ага. А ты смотришь ему на губы. Но не так, не-не-не, вот ты положила голову, чтобы у тебя глаза были просто, ну, взгляд такой, ты хочешь смотреть на него. Не, вот она тебя вот держит, а ты ее вот так за запястье, чуть ниже. Не, смотри, вот она тебя положила, а ты ее вот, вот, вот так придерживаешь, да. Тебе просто приятно, и все. В ее сторону поверни. Положи на него голову. Да. Чуть-чуть повернитесь против часовой. Да, да, чтоб видно лица было. Вика, тянись, Шея. Сделай ему мокрого вилли. Так, теперь э, просто близко друг к другу встаньте, под руку его возьми, от меня этот отвернитесь. Отвернитесь его под руку возьми, плечом к плечу типа, чтобы было повернись к, чуть к ней, стойка э, попробуйте профили мне свои показать профили, нет, друг на друга смотрите смотришь на него прям вот с огромной любовью Как в индийских фильмах. Ты мой царь и бог. Вот сюда положи. Только выйти вот прям вот так положи на щеку. Щек. Еще положи, прям смешно с подушки носочки сможешь подняться чтобы было так крупненько, давого -во -во. вот так и попробуй глаз глаза чтобы видно было только с улыбкой давай закрывай я тебе скажу откроешь Зубы, чтобы видно было, так же сделай Вот меня сейчас нос этот, заложила, и я дышал ртом. Просторы mm -hmm. Вот так, еще лучше, да? Кай -кай -кай. Так Чуть-чуть налево Ага Испугалась, а? ТТС еще не забирал. Еду покупки продажи. Как, сейчас 5 часов. Солнце еще высоко. Есть продолжение поехать на к водичке. Рокская Хотите? Да Это Оборудование дорожки. Tak, şans Umarım